Мужчина, который э, находится с вами в отношениях, отвечает на вопрос, кто вы как женщина. Ну, то есть, кто с вами вместе, там, да, там, не знаю, бизнесмен, алкоголик, маменькин сынок. Значит, вы, э, соответственно. Э, то же самое, что и он, только с женской стороны. Да? То есть, если он сынок, то вы мамочка, значит, с ним. Если он алкоголик, то вы, значит, жертва. Если он бизнесмен, значит, вы какая-то муза. Или там еще кто-то. Если он, не знаю, там женат, значит вы любовница. Ну, логично же, мне кажется, да. Вот. А мужчина, если женщина с ним в отношениях, на какой вопрос она отвечает? Кто он, тоже, конечно. Это же всегда взаимно. Но я вам скажу так, что женщина несет 51% ответственности за отношения, потому что внутреннее – это ваша изначальная природа. Вот мужчина несет 51% за благополучие, потому что внешнее, то есть как он там добывает, это его больше природа. То есть там вот, а охотника, там, и хранительница, например, очага. Вот. И если женщина умеет, ну мы поговорим на это про хранительность очага, выстраивать внутренние связи с родственниками, то тогда все будет окей. Если она научилась там со свекровью договариваться, с сестрой, ну, мужа-мужчины, со всеми остальными. Это очень важно. Ну, даже важнее, чем а, любовь-морковь. Но не будем забегать вперед.